Короче говоря, WhatsApp удалился. Это был я, лежащий на полу. Это был мой фон, дымящийся после эксперимента. Я понял, что допустил фатальную ошибку, перепутав красные бордовые провода электросхемы. Когда я разблокировал свой iPhone и зашел в WhatsApp, то увидел. Это был обыкновенный солнечный день. Как всегда, я занимался своим самым любимым делом. Сидел в ТикТоке, листал ленту с Мимасами в ВК, залипал на всякую чепуху в Instagram. Одним словом, строил из себя настоящего дегроида. Спустя 5 минут понял, что у меня достаточно сил и энергии, чтобы заняться более полезными и серьезными делами. Тут же в WhatsApp мне пришло уведомление, в котором объявили конкурс на лучшее обновление WhatsApp за всю историю существования мессенджера. Победитель получит главный приз. Поездку на самолете в один конец в... на Урал. Уго, Всегда мечтал сгонять в Екатеринбург в один конец. Начал изучать язык программирования. Это долго. Начал пробовать сам писать программу. Это муторно. Начал играть с троюродным другом в крестики-нолики. Чувак, я опять тебя победил. Шах и мат. Придурок! Я начал серьезно задумываться о том, как же выиграть билетный теплоход в Екатеринград, или как-то по-другому на провоз в Екатеринбург, точно на самолет в Екатеринбург, все-таки открыл пособие по программированию. В нем было сказано: Ларун! Сын э, Саев, вы минвала, Чувак, давай я подскажу тебе способ чуть проще. Рук надел пиджак, одел галстук на меня, достал ноутбук, достал жесткие диски, взял мой айфон, начал с ним что-то делать. Я спросил его, что он задумал. Я тебе скачу действительно полезную программку, с которой ты точно и выглядишь всех разработчиков WhatsApp на планете. Представь, что у тебя украли iPhone. Не хочу, давай что-нибудь другое. Тогда представь, что твой айфон забрала мамка сына твоей подруги. Я удивился, друг тоже не удивился. Но у тебя есть еще один iPhone. В WhatsApp у тебя остались крайне важные данные. С помощью программы iTransfer for WhatsApp это iPhone можно с легкостью импортировать данные из WhatsApp и просматривать их на любом компьютере. Девочки, кстати, вы можете просматривать, с кем там общается ваш паленек, пока его телефон не запаролен и дать ему леща. Лещом. Это за что? Да просто так. Также в программе присутствует максимально удобная функция переноса данных из WhatsApp с одного девайса на другой. Если вы купили новый iPhone и хотите перенести из него все ваши данные, и переписки с их вложениями, как фоточки, видосики, голосовые сообщения, то подключайте другое устройство к компостеру-компуктору и запускайте процесс переноса данных. Еще можно вычленять данные из ранее не созданных резервных копий. Не подходящее слово, неловко. Самое крутое, что программу нужно не только покупать, но и пробовать бесплатно. Обязательно Накачайте все это дело по ссылочке в описании. Слишком много слов на очки. Что ж такое? Ну как, хороший из меня промол. Идиот. Я попробовал сделать все по инструкции своего троюродного друга. Скачал программу из обзора на его YouTube-канале. Даже не знал, что у него есть YouTube-канал. Стер все данные со своего WhatsApp, а, чтобы проверить, работает ли утилита. Подсоединил iPhone к компьютеру. Запустил процесс резервного копирования данных. Они начали восстанавливаться. Офигеть! Было четко! Как вдруг я увидел два торчащих провода из моего провода на айфоне. Решил их запихнуть чуть обратно, как вдруг... Это был я лежащий на полу. Это был мой айфон дымящийся после эксперимента. Я понял, что допустил фатальную ошибку, перепутав красные бордовые провода электросхемы. Когда я разблокировал свой айфон и зашел в WhatsApp, то увидел, данные были восстановлены, iPhone был целый, с ним было все в порядке. А вот MacBook было явно не совсем хорошо. Короче говоря, WhatsApp удалился и восстановился. Привет! Мы очень соскучились по формату, короче говоря, на нашем канале. Обязательно пиши в комментариях под этим роликом, соскучился ли ты и было ли тебе интересно посмотреть новое видео. Кстати, если мы соберем одну тысячу лайков на этом видео, то следующее, короче говоря, мы выпустим от первого лица. Но пока я учусь стоять на голове с помощью подушки, давайте поскорее соберем это нужное количество пальцев вверх. Совсем скоро увидимся и до новых встреч. Пока-пока.